Скажи теперь, скажи мне точно, как все это понять Какой-то странный шеф живет внутри меня Я уничтожен, уничтожен И мне не огня на Дышать. Не разрушай, нет, не разрушай После будет шай. стой То сильнее, то слаб, но спокойно Но схожу с ума моя душа Я здесь, и я всем в кругу в порочном Душа пуста, мир вокруг непрочный, не усложня Предумранным мир я попал не вольно. Теперь не хочу тебе делать больно. Но... В атиновом чувстве как странный и безумный, зон. И памяти больше нет, лишь только холодный бред движения, не движения не движения не Движения не движения нет, движения нет отвешения, нет, движения, нет, движения, нет. Не забывай меня Какой-то странный зверь Живет внутри меня